Вместо того, чтобы пытаться учиться самостоятельно. мое время сказать ему спасибо и признать его. Как человека, который заработал 4 миллиона долларов, что равняется полтора миллиарда тенген. Давайте поаплодируем.